Всем большой привет! Сейчас хотел вам показать, рассказать, рассказать еще об одном устройстве, облегчающем сбор вишни. Это так называемый яго -про, ягодопровод гибкий, гофрированный, который кончается емкостью. Для того, чтобы она была удобна к руке, одевается резинка. Он состоит из сантехнической гофры и переходник на 50 чтобы она находилась под рукой все время, надевается резинка. А сама емкость под ягоду должна быть у пояса. То есть эта гофра идет вдоль руки. Она существенно облегчает сбор ягоды. То есть вы не смотрите, куда она у вас упадет. В корзину или еще куда-то. Это к поясу. Как делается собирание ягоды можно использовать лестницу можно использовать если доступно значит просто руки вот срывается ягода соспевшая поспевшая вот она и она вот сюда вот загружается по ягодопроводу то есть вы дотягиваетесь до ягоды ее срываете и потом просто складываете вот в эту вот гофру и она у вас скатывается до бутылки эта штука сильно увеличивает скорость сбора то есть вы доступную ягоду срываете и чтобы ее потом куда-то просто складываете вот в это вот в эту самую воронку и она у вас прокатываясь попадает в емкость для ягоды а эта емкость должна висеть у вас где-то за спиной это устройство с гофрой, с гибкой. Гофра это сантехническое с умывальника. Существенно увеличивает скорость сбора. И вы уже можете дотягиваться куда вам удобно. И собирать ягоду в нее. То есть срываете и потом ее просто всю складываете в гофру. Которая, ягодопровод это, проводится до емкости. Подписывайтесь на канал, удачного вам сбора урожая вишни, она сейчас уже поспела.